минус7 градусов ничего так холодновато но несмотря на это мы не перестаем снимать наш контент радовать вас друзья всем привет с вами варик 123 сегодняшняя наша тема связана с тем как я провел свой 2020 год всем хорошего дня и приятного просмотра Че ты сюда прилип? Иди теряйся Не хочет Смотрите, прилип Поднимаем Спускаем, поднимаем <смех> Муха, ты ч? Ты ч прилип сюда? А? Давай теряйся, прыгай уже отсюда. <смех> ну? Ты ч? Все, полетел. Ты готова? Да. Точно? Точно. Ближе ко мне. ти лям ти лям ти Тихо. Убей ручки свои, вытаскивай оттуда. Вот и все. Здорово, брата! Здорово. Смотри, какой да? Что, Поехали. Взял заказик. Там будет маленькая собака. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы приехали. Про эту собачку говорили. Ладно. А можно сфотку его? Можно. Конечно. Прикольная собачка. Прикольный кот. Как, как зовут? Ау как? Аурум? Красивый кот. А что за порода? Британец. Что-то знакомое. Дети, смотрите. Вот банка, да? Видите баночку? Да. Папа не нашел открывалку. Знаете, как он решил ее открыть? Да. Ты видишь? Идешь несколько раз вот так. Берешь рукой. Видишь, он продавливается туда, видишь, да. вот так вот и крутишь, идешь и крутишь, ты видишь, тебе больше это должно интересовать, чем ей, она девочка, видишь, можно много, много способов есть, как можно открыть, там, ножом и так далее, как бы. ну, самый нормальный способ это открывалка, а если нет ножа открывалки, вот так, берете, потом берете вот так вот, гнете, и вот так вот открываете. Все как-то так. Поняли? Да. Молодцы. Да. Раз, два, поехали. Ну сюда иди поближе. Сейчас. Аппарат вот так вот смотри. На меня найди. Аппарат вот так вот Зашевелиться Вот здесь аппарат вот так вот. Всегда добрые, отличный гудок. Артем, иди к папе. Смотри, папа мячиком как играет. Спасибо. Артемик, сделай привет маме. Привет, мама. Молодец. Тут это днем очень жарко, без кондиционера никак не пойдет. Ничего, нормально. Не говорят, давай, приезжай кондиционер. Не, все хорошо. Ладно, брат мой э, давай, забрал давай, мне я деньги, здравствуйте. Поеду спасибо, на заказ. Давай. Хорошего дня тебе, до свидания. Тебе взаимно тебе хороших клиентов. За спасибо секундочку едем в хутор в да да знаешь ну, где коровный центр? не ну, забудьте здесь чуть-чуть прямо и он смол направо, где луковит да да да да да понял. да смотри, здесь да дорога есть, просто где-то полкилометра, да чуть-чуть. да тебе хорошо да да да да да да да да давайте да да дороге да да да да да да да да да да у нас мама немножко стеснительная, она не любит. Я даю интервью. Я сейчас вбег в эту груз. Давай. Ой, вот это было круто. Вот это было круто. Я выиграл шарик. Манюнь. Манюнь. Откуда он вылез Манюнь. Манюнь. Ты папу любишь? Да. Сколько? Миллион. миллион? Да. А миллион это сколько? Много-много. Много-много? Да. Отвечаешь? Да, Отве от от отвечаю. Отвечаешь? Скажи? Отвечаю Отвечаешь? Отвечаю. Давай, кидай, кидай. Давай, вор там. Наруто. Три. Давай. Три. Это куда Вот так кидай. Как? Вот так, вот так? из-под юбки. Вот так? Да. Кидай. А, так, блин. Три. А <смех> ну, вот это по одной сделай, я говорю, ты, ну, пока, ладно, ты давай. пока прицелишься? <смех> Маля метолочки, да, не давай, ловлю. А? Почти. <смех> Почти попало. Ну ладно, давай. <смех> вот, раз, вот это три. упало уже, не давай. Почти стал... Ой, стой, стоишь. Вот yeah. стоишь? Смотри, Видела? сто девять рублей делаем делаем делаем хотя вата на чего похоже как наш папа старается хороший работник Uh -huh. А там есть откуда держаться? Подними шлем, не забывай. Сейчас тебе черную дадут, Лоша. Сейчас покатаются, Вот так, да, да. Ну, едьте, все. Идите, Элика, едьте. Варта он. Круто. <смех> <Все равно смеется>. <смех> <смех> ну что, друзья, всем спасибо за просмотры. Этим контентом мы завершаем 2020 год. Он был очень сложным для нас всех, но несмотря на это вы поддерживали меня. И за что я и вам благодарен. С наступающим вам Новым годом хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья. Берегите себя, своих родных и близких. А мы увидимся в 2021 году.